Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. Вот вчера я решил поиграть в Among Us на новой карте Решип в 3 часа ночи. И получился такой результат, что я прям очень сильно не ожидал. Я просто ходил по карте и выполнял задания. И да, это не всегда получалось, так как я с новыми заданиями... Вообще еще не знаком. Однако новый опыт меня, конечно очень сильно порадовал. Ну и тем более задания были такие себе, к примеру, почистить туалет. Но в принципе на карте Airship есть задания, которые я вообще не понимаю, как делать. К примеру, посмотрите. Здесь нужно сделать фиг пойми что. Что бы я не пытался сделать, у меня ничего не выходит. И если вы знаете, как же сделать это задание... Чтобы оно выполнилось, то, пожалуйста, напишите в комментарии. Ну и я вообще не понимаю, как работает механика этого задания. Ну а задания заданиями, но пока я играл, произошла странная штука. Я просто играл, и у меня просто погас экран. И меня это очень сильно напугало, так как я играл в 3 часа ночи. И я был погружен в эту игру, в эту новую карту, и появление черного экрана меня, конечно же, очень сильно напугало. Но черный экран пропал после того, как я перезагрузил ноутбук. Я пришел дальше, и я увидел огромный, кровавый след. И я перезагрузил ноутбук, однако дичь продолжалась. И я после этого решил то, что я не буду бегать по карте. И я просто изучал новую механику игры. К примеру, я просто по мостику катался, я лазил по лестнице. Но хотя бы какое-то задание на новой карте все равно было интересное. Так как я изучал новую карту для того, чтобы больше знать про нее. Однако после появления черного экрана и кровавого следа... Мне уже не было так весело, и я был очень сильно напряжен, как и мое очко Я был напряжен, как и мое чувство страха, потому что было правда страшно. Но и после того как все это завершилось, я начал слышать какие-то звуки пропеллера. Просто сделайте звук погромче, и вы правда услышите какие-то странные звуки пропеллера. Надеюсь, то, что вы теперь убедились, то, что появились какие-то странные звуки пропеллера. И причем эти звуки не издает карта Airship. Если вы посмотрите трейлер этой новой карты, то вы не услышите никаких каких-то там звуков пропеллера. Это явно посторонний какой-то звук. И теперь мне стало действительно страшно. Потому что тот черный экран то, блин, как-то появляется звук пропеллера, то какой-то огромный ужасный кровавый след. Но, однако, то, что меня ждало через минуту, очень сильно испугало. В общем, не будем забегать наперед. Я продолжил изучать новую карту Airship. Для меня это действительно важно. И я решил побежать в самую популярную комнату на новой карте Airship. Это та самая комната, в которой панорамные окна. Она называется «Кокпит». Мне очень сильно хотелось увидеть что-нибудь в этих огромных окнах. Однако я кое-что там увидел, но то, что я увидел, меня привело в глубокий шок. В общем, скоро я туда прибегу, и вы сами узнаете, что же я там увидел. Это просто шок. Когда я подбежал к окну, я услышал какие-то звуки пропеллера, и ко мне подлетел... Жуткий дирижабль, который меня действительно очень сильно напугал. В общем, никогда не играйте на новой карте Airship в 3 часа ночи, особенно завтра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.